Ну что еще по одной. Да к черту. Как хорошо посидели вчера с корешами. Челкались водку, мы пили и песни орали. После подрались наружность друг другу испортив. Хватит бросаю пить, да ну его к черту. Тупор остался женой, когда был я под мухой. Нынче подруги мои, вечно пьяные в шлюхе. Воздух в квартире моей, перегарный спертый Хватит, бросай, убить, тону его к черту Я просыпаюсь с утра, и дрожат мои руки Вот уже час не могу надеть мятые брюки Шум в голове и лицо, как после диспорта. Хватит, бросали убить, дану его к черту. Начиналось хорошо, а потом пошло-пошло, с каждым разом больше чаще, И чердак уже снесло. Отказали тормоза. Выбеждал всегда я за Главное, чтоб оно было, А причина не важна. Через деньги. И меня на штана покрыться Буду искра пить воду и материться Где-то в кармане лежит червонец потертый Хватит бросая пить, да ну его к черту Сколько же раз собирали меня в отрезвитель Сколько всего натворил в алкогольном подпите? Несколько раз я был почти уже мертвым. Хватит, бросаю пить, дану его к черту. Жизни тупи, как же меня, а домом Сам по себе превращаюсь в хлебае быдло. Меня окружает людища никчемных к Хватит, бросаю пить, дану его к черту. Замутил, я похожим стал на зомби, И сколько же не потерт, в одиночку выпиваю за стал столб Думал, зачем каждый раз напиваюсь Как бы стою, но потом под забором валяюсь Был независимым я человеком и гордым Хватит, бросаю пить, пяну его к черту Хватит, решил, не должно это все продолжаться Остановите, не дайте опять набухаться что теперь сам себя заявляю я твердо Тачка бросали пить, да ну и вот черт